Опыта немного, а уже вот, вот что значит опыт дневниковых записей, ведения и фиксации событий. Все сразу видно, все сразу понятно, и нет необходимости, да, вернее, как, есть возможность иметь контрмеханизм контр противодействия эгрегориальной системе. Она конечно, с ментала все слизывает, но у нас все записано. Вот это очень важно, но у нас все записано. Мы успели записать раньше, чем оно все успело слезать. Поэтому желательно, если вы, вот, коллеги, начинаете вести дневниковые записи, помните, пока вы не уснули. Запишите хотя бы четко, да, что, что у вас в течение дня произошло, хотя бы схематично, потом на следующее утро будет возможность вспомнить. Сон запишите, пока вы еще не, вы не окончательно проснулись до кофе, до зубов, до всего, потому что иначе слижут, не вспомните. Есть вещи действительно важные, какой-то ключевой момент, его надо зафиксировать, потому что именно поэтому потом этот ключ сотруд Очень важно. Стирают, стирают вот эти вот каналы, стирают из сознания ненужную информацию, неправильную с их точки зрения. У них задача сделать всех одинаковыми просто одинаковыми. причем каждый из них думает, что он делает что-то одинаковое свое, отличное от одинакового соседа. ничего похожего. они на самом деле занимаются все одним и тем же. просто для чистоты эксперимента и для того, чтобы повеселее процесс шел, они думают, что они враждуют друг с другом. два этих канала. никакой вражды просто каждый действует через свою стихийную силу. 22, как мы с вами выяснили, через управление огнем, 21 через управление воздухом. Да? Ну, 19, понятно, чем остается только вода, потому что земля ⁇ это молкут. Да? И, и это будет так. Вот этим они и занимаются, чтобы управлять в человеке, потому что в человеке этого предостаточно. И человек, по сути, это та самая фигура, которая... В любой момент может выйти из-под управления. Единственное, по сути, здесь, которая является носителем всех четырех стихий и не просто носителем, а еще с потенцией управлять ими. Но это катастрофа, конечно, для, для системы. Мы можем подвести уже промежуточный итог по 22 и 21 аркану. По сути, они как бы не, за, не зависят друг от друга. Да? Источники у них разные, у 21-го Сефира Ход, у 22-го Сефира Есот, у 19-го, как мы вот сейчас с вами увидим и узнаем, что это такое Сефир и цах, то есть их инициируют совершенно разные силы, совершенно разными намерениями, разные абсолютно блоки информационные. Но все они втроем сходятся в точке приложения в земном пространстве, в пространстве проявленной реальности. Они эту реальность делают, они эту реальность изменяют. Если человек находится своим сознанием ближе к Малькут, по сути, он, как ни странно, он более свободен в своей жизни, поскольку на него не действует что-то конкретно вот в большей степени, чем, чем что-либо другое. Но стоит ему только начать приподниматься над массой людей, какой-то канал будет его в себя обязательно втягивать. По религиозной или принадлежности, по свойствам ума, по форме мировоззрения. В любом случае человека так или иначе на какой-то канал вытянет. Поэтому как бы в массе с какой-то точки зрения жить даже и попроще чем ярко выражен на определенном канале. Но вступая во взаимодействие с каким-то каналом, да, вот, например, в иудейской традиции, впоследствии христианской традиции, это называется завет, то есть договор с тем или иным каналом, у вас возникают уже по отношению друг к другу взаимные обязательства. Просто человек, как овцеобразное существо, оно не очень понимает, что обязательства со стороны канала они имеют несколько иную форму, чем ему кажется. и Поэтому происходит много-много-много разнообразных разочарований. Самый простой и самый близкий человеку, это, конечно, двадцать второй аркан. Его правила понятны, ожидания от него естественны. И поэтому здесь не возникает, как правило, во взаимодействии с этим арканом, двусмысленности. Двусмысленность пошла на 21 аркане. Вот там двусмысленности сколько угодно. Поэтому вот эти многотомные описания в христианстве, предположим, да, как правильно жить человеку в этом мире, такая вот инструкция по в жизни, она, конечно, сознание человека очень-очень здорово форматирует. Как уже было сказано в беседе с коллегами, эгрегориальные системы они, если вот так вот посмотреть дополнительным зрением на всю эту структуру, э то увидите, что они висят действительно как полипы, как грозди да, на, на, э на, на, э на, на, на всех этих каналах. искажая, Сигналы подаваемые и, конечно же, они занимаются тем, что отсасывают огромнейшее количество энергии, отсасывают от них. Трансформируют по-своему и уже в пространство Малькут спускают эту информацию в несколько измененном виде. В несколько измененном виде. Это как блоки, как фильтры, которые стоят на канале. И вот они отфильтровывают, и что-то там себе забирают, знаете, как бы врезаться в, там, в нефтяную трубу. Ладно, ты просто забирал, но от тебя еще идут какие-то определенного рода впрыски, которые октановое число, например, меняют да, этому, этому бензину, который крадется. Вот здесь приблизительно то же самое происходит. Информация, безусловно, искажается. Эгрегоры по договору имеют право это делать. То есть 21 аркан и Сефироход спускает информацию о том, что эта классификация нужна, так удобно в управлении, давая эгрегорам на откуп как бы, да, правила наполнения этой классификации. И пока они выполняют эту свою задачу, Претензий к ним нет. А все почему? Потому что все эти верхние сефиры и связь между человеком и вот этими вот структурами, она, как мы с вами уже упоминали, односторонняя. Эти каналы человека не слышат. Это поток. Поток идет в одном направлении. Более верхние структуры, которые занимаются, собственно говоря, разработкой алгоритмизации всего этого процесса процесса нашей математической реальности, они снимают информацию с эгрегориальной системой. Эгрегориальная система даст ту информацию, которую ожидаемым короче говоря, да? ту, та которая должна быть. А как эгрегор выделяет эту информацию, чтобы она была такой, какая она должна быть. А для этого масса людей, вот вся масса в совокупности должна Взвешиваться вместе. Не каждый человек в отдельности. Это очень большая ресурсная система, не потянут просто. Да? Вот каждого человека в отдельности отследить. Это надо убирать 90% живого населения, чтобы иметь возможность вот таким вот образом отслеживать каждого как индивида. Нет, здесь как раз берется общая масса поканально, поканально взвешивается совокупная бытийная масса, берется средневзвешенный результат, и этот результат как раз уже непосредственно и является теми статистическими данными, с которыми работают более верхние системы. Исключение составляет сознание людей, магов, которые не зависят от этих каналов, которые берут информацию из пространства Малькут, то есть результативную информацию переносит ее непосредственно к источнику оценки, то есть таким образом несколько корректируют статистические данные, лживые напрочь, которые подаются в качестве рабочего материала. Мы с вами, двигаясь по этому пути, по сути, выходим на этот уровень, то есть система более высокая и более независимая и более разумная, к слову сказать, более честная в некотором смысле, она будет видеть в сознании каждого из вас источник достоверной информации. Но это произойдет только в том случае, если... Во-первых, вы подниметесь над эгрегориальным миром, то есть над этими тремя каналами, раз. А во-вторых, у вас, конечно же, не должно быть предпочтения никакому из них. Потому что если это предпочтение будет, ваша информация будет уже недостоверна. Она уже будет слегка поддерживать то, что вам более приятно. Поэтому, коллеги, еще раз вам говорю, вот эти три канала, которые мы сейчас с вами берем, делайте с собой, что хотите, крутите, вертите свой астрал как угодно, но сделайте их в своем сознании абсолютно равноценными. Тогда вы получите статус, которого не имели раньше. И этот статус будет давать вам не только большие возможности, но и изменит ваше внутреннее состояние, чтобы вы этому статусу соответствовали не только сейчас, когда мы магическим путем вводим себя в вибрации тех или иных арканов, а вообще всегда. Это самостоятельная работа, самостоятельный договор и самостоятельные правила построения своей собственной реальности. Реальность не строится. Сознанием, если оно находится в пространстве Малькут. Пространство Малькут это реальность, употребляется. Человек существо, воспринимающее, как сказал Карлос Кастанедо. Он сказал об этом человеке, который как раз находится здесь, в пространстве Малькут. Единственное, что нам остается, это через пять наших сенсорных каналов воспринимать информацию каким-то образом удобоваримо переваривать ее в себе, накапливая внутренний личностный опыт, но ни в коем случае не иметь возможности этим опытом повлиять на окружающую реальность. Если у нас с вами все получится, то мы от такой жесткой предпосылки собственного бесправия избавимся. Вот поэтому будем стараться.